ХХ, всем привет, ребята! С вами я, метаполитенский Сеть не я тут не один, сегодня я с схы. Правда, она спит, не хочет показываться. В общем-то, сегодня у нас придвое симулятор. Поехали. Не будем тянуть время. Поехали. Собственно. Опять же. Если кое-кто помешает, я это либо вырежу, что уже мало него нет, потому что я слишком медленная жопа. Но лучше, чтобы этот кое не мешал. Окей, переключаемся на гейм. Меня видно. Меня видно только в принципе можно было бы как нибудь пока вот сюда двигаемся сейчас мы посмотрим как оно будет выглядеть сегодня я оставаюсь да, забить все, все полки товарами, собственно, вот как здесь, вот тут вот, собственно, рисуночек, вообще не рисуночек, а картинка, в общем-то, да, а кое-кто тут это, там такой вот так вот, хэппи такая вот так вообще делается, да, идет их хороший собак, чем-то сейчас у нас дождь, у, у, у, у нас дождь, точнее он уже пошел, но очень классно, очень мокрое вот так вот вообще разложись очень круто, а, так, стоять, сточок. я так не вижу. Да. Понятно. понятненько, знаю но на самом деле понять никто не стало так это не так и сделать ну, кто-нибудь купить а вот все чуть-чуть еще пониже. все вот так вот отлично меня надеюсь так лучше видно так соответственно кстати персонаж а, персонаж же не хочет никакой спать из залезли и что-то там сделали, но булочки, булочки с Окей. Кто-то <coughs> okay. писал то, что макс фпс, он э, какие-то привилегии дает производительности, но сейчас вот я поставил все маленький макс. <связывая> <связывая> Не понял. Не понял. Что? Как это выглядит? Да. Какие-то были переданы в состоянии, где массу? Понятно. Блин, это ты... Ч ⁇ типа у меня открыта дверь? максимально не понял если в общем тогда да с важ же рыбы надо пить, потому что много рыбы поэтому так здравствуйте шоу у вас есть быстро давайте свои порог а, хотя нет, я сейчас не Ну, бананов. В смысле нет бананов? Я же их ставил! Что так быстро вас купили? Серьезно? Сейчас посмотрим, вас купили ли? Ну, кого еще есть какой нибудь Ну, вот, не собака. Забы... В смысле, я же его это... Ставил, Алло! Кстати, превьюшку вам нравится, топ на самом деле. Я нарисовал превьюшку первого видео и вообще вот эту вот эту сектовасию, поторы и все метры. Я посмотрю. Я нарисовал не уменился, но как подошто, так скажем, знаю. А шо ничего не а чего ничего нет так есть масса огромная нет масса маленького тут нужна срочно капитальная закупка нового, новых товаров и вот это потому что на складе осталось надо все это будет в больших средствах так все все обязательно надо залить. Там Ещё одно такое огромное-то юное. Надо так поставить, чтобы его не было. Что это? Моёщее средство или какая-то там фигня? Не понятно. Ничего страшного не будет, если я поставлю еще вот так. На пол. Но у нас тут, естественно, моющее средство на любой цвет, любой кошелек любой вкус, любой цвет вообще. Нет никакого нет. Заранее снова извиняюсь за пресс. Да нафиг! эти полочки скорее всего ты ожиреешь от них не покупаю настолько блин здоровые кето магазин нафиг, я... нафиг мне такие покупатели, нужны? А также тот самый здоровый кето магазин с сосисками и с хлебом и но <звук> нет легендарных куки А, кстати, сахар надо купить соль, надо купить что-то еще, надо купить В смысле нет шоколада? В смысле нет шоколада? Ну, а если сейчас недоумеваю, почему нет шоколада? Я же попал в розе, или оно уже все уничтожилось? а а с а то Не понимаю, типа, разрешение 800 на 600, э -э типа, вообще... А, -а, а ну да, Сейчас вот. я. я бы скрою, а то, такое, это... ну, кешень, кстати, нет, а шо, почему? Кеши можно поставить вот на эти маленькими Кстати забавно, у меня там есть и кеши, и грецкие орехи. Я их, кстати, не знаю, очень -очень. А, кто-то уже умел кеши за 8 долларов. Кстати, я вынависую телефон до iOS 15 и я, я напомню то, что у меня iPhone 6s и... блин, вот... Э, хочу, э, чтобы вы мне дали iPhone 10. Просто купили, а я... Вообще, можно сделать такую махинацию схему, надо взять это когда у папы будет этот телефон ужас дыхать то пусть он себе купит iPhone 10 а вот, если у вас iPhone 6 или какой-нибудь древний 5s или 5 можно короче сделать вот так вы короче берете и покупаете пусть он Здесь вообще замечательно съела. Зарабатывает замечательно. А, так, ладно. Соответственно. мне дал жвачки я тебе вообще тут не разрешал находиться вообще эта территория при этом магазине тут нельзя что не ты сюда зашел он просто стоит что у нас есть? Это iPhone 10, да? Это планшеты. А ну-ка я сейчас пойду в магазин электроники. Но так как магазин, к сожалению, пока или к счастью, нельзя покупать, потому что рейтинг его, как вы видите, ниже 50%. А это пациенторический. Это шума и не прикольно. Это тостер. А я думал, это майня биткоина. Я думал, сейчас на майню тут всё. Так, это что, компьютер? Что-то он так и выглядит. Телевизор, монетон. А это точно монетон? Это офисный монетон? Так это шайман! Это шо? это же аймак, четыре тысячи долларов стоит, ну это же аймак не монитор, какой человек сдавал уме покупать э, э, монитор за четыре тысячи бачей ну кроме высокого естественно, потому что он, естественно все обозревает, естественно поэтому... а ну да, хотел я купить, слушай ты козел, а ну-ка быстро, мне что-то это мне напоминает. Ну что-то это мне напоминает. По-моему, мы это уже видели. Но легендарные пути. Они что прям легендарные, чтобы они прямо. Так, это мне не надо. Что они прямо их так назвали? Легендарные. Так, шо у тебя тут есть? Значит, абакунс. Обязательно не обсуждается. Потом картоха. Немного. Далее Блин, почему все так быстро выступать? не понимаю. Я не понимаю. Просто. Я не понимаю типа, чисто после Они все воскупают. Очень быстро. Нет, Покупать. Особенно это касается овощей и фруктов и ягод и всего а, такого. Ой, мне кажется, это хрень не поют. Скодерские прыжки отлично. Так. 100 из 10 э, по шкале, неосуществно. Э, <плес> <плес> Когда денег нет, но надо держаться. Денег нет, но выдержитесь. Когда вот денег на грузовике не хватило, приходится вот таким вот образом способом. А я приватизирую телегу, кстати. Ты надо мной изнимаешься? Я, я не понимаю, <рескоррес> Хэппи! <Хуя. рескоррес> а ну, плохая собака. Нельзя. Надо куда-то поставить телевизор. Телек. Так скажем, один телек вот сюда. А типа, чуй, Ну, типа, короче, вот так вот. Эф, взаимодействует. Что там показывается а тут показывается какое то видео <трел collapsed> Ага. какой-то трейлер и это явно не а это фалат фалат и да да да да а, фалайф, да. да да да да да да да да Берем еще стиль а, а... а вот все. включаем естественно, Включаем. И, соответственно. Нет, это угар, конечно, это уга, конечно, уга, это уга, это уга, это уга, это уга, это уга, это уга, не уга, это уга, это уга, это уга, это уга, это потому что она наглая с собой что это были наглые естественно не включается потому что она быстро потому что она быстро по зиму так я пожалуй Сейчас вот так пустью. Так. Хорошая. И плохая. Два лордлёра собака. Хорошая и плохая. данное видео еще а -а -а. все предыдущие видео включая включая хорошую серию за хорошую серию еще не было поэтому поэтому приходится ставить на вот этот телевизор видео которое собственно так вот, сейчас еще один будем думать, вот. не стресса. Так вот, куда пошел? Возирует, да? Вот. Давай сюда. Нет, она наглая, толстенькая собачка. Она просто даже не хочет попасть. Ну, что это за собака такая? Так вот. она ручит, она как бы... Естественно, ну, пойдите в эту... а -а -а Ай, точно, я же поставил ограничение на данное видео, потому что там кое-кто мне очень сильно мешал, чинил гель. дойдем до момента, где, собственно, самая лучшая коверка в мире, кстати, а, делается. Опа, эти башни... Кстати, айпи сервера в описании. Зарабите, там нас вас все Естественно, нет. Так. Опа. Вот момент 11 сентября на ваших экранах, собственно, замечательное 11 сентября смотреть бесплатно онлайн на мою серию. Ой, Блин, конечно, стрим получился по качеству не самый лучший, так как там и маленький но... По содержанию он супер, -пупер. прямо супер. Поэтому заходите, у меня на канале есть выстрел, естественно. Где же еще можно видеть? Кстати, оставлю ссылочку еще на отличие. Короче, заходите на мой.. Ничка наука ссылка в описании. Я возможно с уже скоро начну стримить. Опа, так само Короче, очень прикольно, очень душевный ну, стрим получился. Но он идет 4 часа, поэтому. Если надо как-то убить время, заходите в пшеничное печенье. Я бы так сомневалась. Я бы очень не но через его к сожалению, съесть данное замечательное предметное печенье нельзя. Так, собственно, я вас ставим и еще не а, Выглядит не фигурно. Это где оно все полевое, косое, и все естественно через окно место. Вот мой старый телефон Замечательная если бы он был на IOS, был бы вообще в войне очень замечательный, и я бы его не менял, но проблема вот здесь, здесь вот. Проблема в микроюзме. Это совершенно ужасный разъём, лучшего качества которые вообще могли придумать люди для зарядки своих ганж потому что он не только ломается каждые пять минут он, он еще и всякие там вообще вообще ужасно короче, он выглядит и он, он во ужасно выглядит во вторых он вторых он до сих пор с двух сторон нельзя вставить. То есть не как там Type-C или Lite, кстати, Apple наконец-то пусть сделаете вы наконец-то Lite 2, и пошел этот Борсоюз уже, собственно, со своим этим визитом Type-C. что Евросоюз главный, мне кажется, потому что э, потому что он как бы не только заставляет ее там всякие такие правила соблюдать, но и всякие короче вот эти опять же стандарты, типа какая-нибудь там непонятная хрень, еще и вообще короче короче сделайте лайки два. А, ah, USB 3.0 наконец, потому что перекачивать файлы огромные с iPhone на компьютер э -э -э невозможно. Если огромное видео 1080 и 60 попросить. Оно всё будет места, 100 гигабайт. И если перекачивать это на обычном майкинге, это просто. Это просто... Ты такой ждешь и 4 часа... Кстати, пока вот это вот что-то как-то скопируется, Можете посмотреть его вниз. могло быть в машинке. Кстати, я оставлю слово почту для рекламы. Собственно, для рекламы снять Хотя, не знаю, пока... И кто мне будет, будет у нас еще, да, даже еще. Да, Вот Vamos. и несет, этаж это сейчас вопрос о геторическом самом деле, я просто Так, вот этого нет, колбасы. А вот этой вот животной какой-то хрени нет. Кошачьей еды нет. Вообще, что-нибудь у нас есть. У нас, в принципе, есть только мясо, какие-то сосиски. Короче, я попробовала одни котлетки, собственно, они замечательные. Просто пожарить, даже с небольшим количеством масла, положить какие-нибудь маринованные огурчики, какой-нибудь салат, какой-нибудь там лук, красный или по белой, и какая-нибудь какой-нибудь бургер-соус готовить. по уста обхитения то есть как бы я не я не видела разницы между модаком и вот этим бургером но только если там в ну, бургере, но мне не нужен сыр в бургере вообще нафиг он как бы, нет. а сейчас мы покупаем еще три партии э, кейк только надо положить денег на эту с вами визука. А виза у нас какая? Конечно же, как виза. <съем> Поэтому не работает больше в России. Соответственно, точнее. Ой, <съем> <съем> так, ладно. Соответственно, мы из кошелька в банк переводим 15 тысяч и соответственно из банка к вот этой какие переводим 15 тысяч соответственно теперь мы можем вообще позволить себе купить не знаю даже ну, очень много чего... Во, палатырь, кстати. Хотите ли вот спой по палатырю? Если хотите, тогда э, запишем серию. Пишите в комментариях. они не пустые. Так, кэтфу. Толочный нет Печу. молоко большое, молоко обычное, нет туалетной бумаги, спагетти нет, спагетти нет, так спагетти, ну ничего, а сейчас солнце, солнце, да тоже заканчивается сахар тоже заканчивается точнее его вообще нет а, что еще тунец тунец я знаю кто основной потребитель тунеца у нас тут а, сидит соответственно а, вегетарианская пицца кто вообще такой есть я не знаю но все равно мы на всякий случай куплен йогурт а, значит этот моющий порошок Короче, вот этот. Короче, все заказываю. Все, чего нет, и все, что есть, заказываю. нету вообще! Как это широко нет? Это уже ужасно. А, так. Значит, нам нужна еще вот эта вот более продукта, допустим, вот свобоженный петлей, непонятно. Соответственно. Рис, рис, рис. И пепла мне в вот и первое не я знаю, кто ест, а кто ест. Смотрите ли нет повы! Да блин, кто? Раскупает. Опа, кстати, чай собой. Не надо. Точнее, это у нас. Ам. Нут. А нут у нас тоже Нут. За картошка при замороже ой сейчас ее выставлять как не буду так вот притю масло есть где соль значит сушеный сушеные сухой сокой точнее собачьи кошачий также вот всякие средства для нытья посуды, всякое такое, вот это диагноз, кофе такое, кофе такое, в смысле не было, а, да, в смысле, черный шоколад, черный шоколад, чёрный шоколад, можете, как хотите, значит, мне нужен соль, Итак, на С С соль С С соль, С С С Соль. С С С где соль? Я думаю, ее доставки уже два почему-то, по какой-то причине нет. Ладно, тогда поехали, где-нибудь замечу. Хотя... Хотя нет. Я с такими вещами, и вот только не что такое. еще. Так еще можно ехать э, на доставку. Соответственно второй этаж насчет второго этажа не знаю прям не очень знаю прям вообще не знаю потому что второй этаж если открылась то блин если бы я успел посложить хотя бы ключ риса возможно как ну, собственно, покупатель был все -таки... Покупатель был удобный твом, если платил нам денег. А мы, как не делали, мы не вниз, поэтому если платил, мы поделим. Сейчас все будет. Так вот, куда эти все вещи-то делись, я думаю, почему я привез э, вещей меньше, чем я думал. Потому что я вроде бы как покупал э, вещей больше, но почему-то их там нет. А они типа тут вот висят и как бы ничего не делают шоколадное молоко и вот это вот все а, ну я понятно теперь почему у меня такое ощущение вообще возникло и а, было ли оно плодиво было было очень плодиво и вообще я не знаю как мне это пустить вообще типа я даже Ехал написать на минуту. Так, соответственно, это что я забыл прочитать, соответственно, естественно, но а как же. Так, да, это что? Пицца Питеро. Я бы так сейчас буду, хотя у меня сейчас готовится месячек, поэтому какие-нибудь люди не знаю В смысле нет кого? Сейчас нет. Да Шабрик мне как раз представил. Вс замечательно. Что от напечения? Я бы это съел, точнее пицца переробнилась. Что от напечения нельзя? Я бы так ее съел, но блин у нас доставка не работает. Наша деревня дураков, доставка не работает, не да? почему не Яндекс Еда проведите, да, наконец-то, наставка. конечно, да, нужно больше сроки. Средственное чистое, это молоко. вообще я просто очень люблю проводить, что назвать тел. Но, естественно, нету никаких законов физики. Так как это она реланжен, а Лона он больше... Ой, тут у нас это его там вообще-то единичьи осталось. Ну ничего, просто оно будет лежать на складе и его заполнить. Опять же, никто не запрещал хранить половину магазина на складе. Шоколадное молоко. Это на самом деле возможный вкус. Я даже не пробовала шоколадное молоко. Но уже по названию знаю, что это может быть. Это порозная хуйка. В смысле куза? Или кто еще что? Еще? Вот. Так, картошка фри, кексы. Нет, ну, картошка фри это ясно, потому что я ее как бы заказывала. Мне она как бы нужна, потому что ее постоянно раскупают. Типа. Ну, да. а что было? Легендарные куки кайло. Вообще название, конечно понятие, что это такое. Типа легендарные куки-файлы, значит, должно быть все вкусно. Но на самом деле это не куки-файлы, которые за вами типус Это... печенье. бочки с корицей! Чего я так долго заказываю? Печенье я много не машине. Я помню, я даже сделал скрин, как я это сможу. Нет, это, конечно, была жака полная, потому что а, типа там одна колымага ставая, и типа на ней вот столько коробок, еще там сверху было еще что-то. Точнее, не сверху, а сильнее. Я не понял, кто слушает. Но я как бы запись увидела. Я не знаю, потому что как бы у меня микрофон не снимался. Ну это за... Идиот. Я же забыл это делать вот так вот а тут вот такое так происходит там а, блин как же без фейма естественно я же кто не такой вот фейм соответственно такая вот а, конструкция короче а вот что-то вот висели где? Можно, может, просто... так где тут молочный шоколад вот я его помню сейчас чтобы как-то не жарить люди потом ну как тебе кажется, что как путь не спорь. ванильное печенье, ванильного печенья у нас точно не было не... а, ну, здравствуй, джаббер! что у тебя тут есть снайки? эти купят снайки так как они довольно как бы Вроде бы как то быть на кассе. Но у меня они не должны быть наказ, потому что у меня весь магазин это касса. Чай, чай с розой есть. Кофе приватный, нет. Кофе обычного нет. Надо все купить, естественно. То... Блин, это, конечно, был величайший шею когда я купила соответственно очень мало. Много... Блин, я, я, конечно, очень понятно говорю. Так, мне нужно очень много чипсов. Очень много чипсов. Потому что их выступают очень сильно, очень пусто, очень сильно и очень прямо мгновенно. Соответственно, кола, кола есть, рис есть, спагетти есть, О, вообще нет, доширака нет как? Как это вообще может произойти? Доширака нет, это как? Это же невозможно. <с yazch1> Конечно же, невозможно. Так, сюда. Ореховая паса. Сахар. Я же не знаю, нет, я бы, конечно, съел курину, это запросто. Так, что есть? Кончики есть и буханка хлеба. Соответственно, буханки хлеба в доставке джабера нет. Соответственно... Нам придется не только, получается, э, за всякой рыбой, овощами, фруктами, ягодами, э, рыбой и мясом, но еще и за буханка хлеба и всякими уникальными оборудования, которые, к сожалению, непонятно как, но не доставляются джабе. Вот как так нужно? Джаббер, ну, ты очень плохой человек, но с тобой, с тобой. очень мало, мороженое обязательно, потому что сейчас лето, все хотят освежиться, но кроме меня, который со своими руками, по мне сейчас очень видно. сок молоко ну, а есть все большинство есть сок есть в <связывая> нем кешью орехи бочки с корицей есть легендарные куки файл есть а вот орехов Кстати, копченый миндаль если вы видите, очень вкусно советы. У нас он на развес вообще очень вкусно. Но шоколадный Шоколадные батончики. Шоколад. А почему они в одинаковых коровках? Почти. А почему они. А почему они как бы ну не знаю, у меня гигиена 77 а нужда 99 так, шоколад это последнее, что я куплю потому что я не выдержу вот так вот медленно ходить постоянно так, значит, открыть дверь естественно, открываем ее теперь заходим за надеюсь, сейчас коробки не улетят, не уполовут ничего такого не сделают. Сколько, кстати, надо надо будет в следующей серии добавить счетчик счетчик слов соответственно, потому что я как бы говорю соответственно довольно часто а! Oh! <sighs> <skrteil> тихо, тихо. Блин, если бы я так вводил это было бы. Я бы просто, меня бы скошлила уже на месте сейчас. Вот, потому что, ну кто так водит? Конечно же метрополитен, уже еще. Ну, может так водить. Может еще куплено. Но другой как бы, человек он, не может так водить Даже моя мама. Mm -hmm. Mm -hmm. Хотя моя мама, она как бы не любит именно водить. Да и будет, на самом деле я не знаю, как она будет, но. Короче. Короче, заезжаем, собственно говоря. Соответственно, надо вот так вот сделать. Сейчас аккордненько. Я понятно нет, нет, нет, нет. простой молок. я сейчас вижу. М -м, почти опа как вас сейчас 50 так надо заканчиваться отлично соответственно открываем открываем дверь получится пожевать и пописать, так скажем. Соответственно, магазин, конечно, уже смотрились немножечко, Ой, я же двери Собственно, отлично. Да в смысле? Быстро ну, вкрузь, дверь. глупая дверь. Я не понимаю, как бы вообще-то вообще, вообще себе ведет. А, ну ладно. Конечно солка. Так, она как быстро открывай себе. Отлично. Отличненько. В принципе. Я думаю, уже в следующей серии мы вас крутим, если грузовик. Сейчас мы.. Я сейчас, я сейчас выдачу, типа просто магазин сам передо мной закрылся. Так, пожалуй, я закрою дверь, потому что я еще не спелен. А то я знаю, типа, вот как фудовая которые будут спереди эти закрытые вузы, как всё, что будет. Да, соответственно, мы так делаем. И, соответственно, заканчиваем данное видео. Данный видео-умер. Так, всё. Собственно, естественно, на фоне нашего магазина «Боначи с фонариком» мы заканчиваем Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, лайки, а с вами был я, Метрополитенский, не путай всем до свидания, ссылочка на плейлист, на, на плейлист по этой игре в описании под роликом. Также подписывайтесь на Twitch, на на YouTube, на Twitch, на Telegram, на Instagram, если я вообще когда-нибудь все начну вести. Какой-нибудь там Играйте на нашем сервере по Майнкрафту, а это будет описание. Всем хорошего вечера хорошего дня, или хорошего два, либо хорошего дня. Я не знаю, когда вы смотрите этот ролик. И приятного аппетита, если сейчас будете кушать. Собственно, всем пока!